Поймали по пару форелей, запустил он уже 42 килограмма. Потом будьте себя у на даче смотреть, бля. а сань. вот, а блядь. Пацанинка на даче, он, бля, зарыбал. За куророк, В армии был, блядь? А, был. Все равно за куророк, Друзья, всем доброго времени суток. А кому и доброе утро. У нас сейчас начало седьмого утра. Посмотрите, какая темень на улице. В общем, едем сегодня на рыбалку большой мужской компанией. 10 или 11 человек нас, я сейчас точно не знаю. Арендовали мы большой искусственный водоем. Буквально тут недалеко, 10 километров от нас, в нашем же городе, только в другом районе. Сразу говорю, ребят, едем не столь за рыбой, сколь чисто отдохнуть. Большой мужской компанией на рыбалочке. А там шашлык, машлык, тоси-боси. Все как обычно. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Я уверен, будет весело. Да, но и те, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Поставьте также лайк. Ну все, а мы на рыбалочку. Так, друзья, ну все, вот рассветало. Время уже 9 часов утра. Вот такой вот водоемчик у нас не немаленький. Поймали по пару форелей, запустил он уже 42 килограмма, все за раз. В каждый угол по 10 килограмм запустил. Сейчас, короче, время завтракать. Идем готовить завтрак. Открой, Че, ругаешься? Что, дай, Отлучился? Отлучился? Работать, кто, знаете, готовим, все, короче, готовим сначала завтрак, на позавтракать готовим, потом дело готов. пойдет, да? Нет, блядь, Сейчас я тебе помогу. Угу. Уже не надо, да? Уже, уже. уже не надо, бля, снимай дальше. Же, Этого специалиста по ловле рыбы вы уже все знаете. думаешь, блядь, не снимай. Рыбалка-рыбалка, а рыбалка. завтрак по расписанию. Всех, тебя, блядь, антайк, а Их потом ферр если не хотят потом себя Все по пару раз закинули, все, теперь кайнбок больше, да, Давид? А почему кайнбок? Пойдем, покажь холодильник Пойдем, открой. Мы ну, пошли, откроешь. У все на Радлере. Они вечера. идут рыбачить. Все здесь собрались, потому что здесь вот такой вот холодильничек у нас. Как у кормушки собрались, не отходят. Он начал снимать, так раз все разбежались. Как будто бы на рыбалку приехали. все короче идем рыбачить вот такой вот не маленький водоемчик тут хоть покидать нормально можно он смотри тоже стас поймал О, большой вот с Поверху зараза ходит и не хочет брать. Он золотая плывет. А это что, хаус-мастер или че? Да, вот. А ну когда дай-ка попробую твоих быстренько, пока он нахуй не смотрит. она начала уходить поэтому она надо его сейчас он пройдет потом он там тоже еще видишь стоит пойдем с пацанами пообщаемся что клюет штук что а ты мешаешь, да, оранжевый с черным? Не, эти ко они быстрые, они активные, Вы, которые... Больших надо, да? Больших надо. Ну, не больших. Давай, саня, рассказывай. Ты как рыбак со стажем? Ага, ну, Ска факт. Скажи, когда уже клевать начнет? Да, не знаю. А? Знал бы, да. поймал бы тоже ничего не поймал. Вообще не поймал еще. Yeah. У меня ни на кешар, ни на удочку, ни на что не клюет. Пойду у Давида узнаю, он хоть это. Да, да. Я к нему два раза подходил, он уже два раза хвалился. Две штуки, говорит, поймал. Чё, Димон, рассказывай, сколько надербанил уже? Три штуки? Большие? да и рыба есть? Рыба, рыба, рыба. рыба есть нет? Рыба вот рыба. это я и хотел рыба. от тебя услышать. Чего две штуки все? Сколько? На да, две я ж знаю. Он хоть с братом поделишься, у него сегодня не клюет. Рассказывай, как рыбалка. Чё так? Я не Давид говорит, рыба есть, ловить надо уметь. Да, да. Если, он говорит... Если он говорит, значит так и есть, да? Почему? Покажу вам на что мы рыбачим. Вот такое вот тесто со вкусом чеснока. Так, вот скатываем его. Берем крючок. Кто-то сам лепит такую ракушку или как ее назвать, не знаю. Смотри, ложишь его сюда. И аккуратно вот так вот можешь вот так делать. А, окей. Чтобы он укрутился. Да, в одну да. сторону. Оп, и у тебя тропся получается. Это ты уже его блин, длиннопромаслал. Если Все. так не получается, то машин это в район. Има на тропций Вот так вот пальцами просто. окей. Okay. Потом ложишь на этот палец. Има на телезайте на именно. У тебя сейчас фамишки сыграют. Вот ложишь на этот палец. У тебя получается ложечка. Клейная Ложечку И на инфу ложечку выгибаешь осень. клик осень. У меня не получается Самому лепить Вот такая вот формочка Так закладываю Раз Нажимаю И получается вот такая вот Ракушечка Такая вот Все и закидываем и потихоньку тащим. Сразу как он запустил рыбу, еще немножко клювало, сейчас вообще никак не хочет. Ни у кого редко, что вот так вот кто-то вытащит. На еще одну поймал. Говорят, он заядлый рыбак. Профессионал. Есть. Короче, нихрена не клюет, а лучше вас поснимают, чем вы тут занимаетесь. А тут еще никто не согласился, что тебе можно <laughs> снимать. Сан, тебя пикселивать. Или ну я спрашиваю. <свят> у каждого спрашиваю. Меня перпикселивай, блядь, а у я, я ему спрашиваю. Тебя пирал, уже не перпикселивай. Ты вообще самый симпатичный, поэтому... <свят> <свят> <свят> <свят> Один yeah? Он сегодня уже это... Абонентов набрал пару людей, которые подсоединятся теперь. <свят> Альф все равно не клюет. Пойдем, шашлык хавать. Смотри с грибочками, которые я сам собирал. Ох ты, молодец. А? опять Красава. Хайда. Дал? Ну, открой. Дай. Магазине такой не купишь? Я, ну, я каждый грибочек ходил, аккуратненько так обрезал. Я, я рад, чем? я да, что да старался, Ну как, жена солила? А боя... <с <с он, же, он, он же не сможет, а себя. Блядь. Вместе собирали, но. Ну. Собирали, а жена делала. Ну, что, под моим руководством? Да не, шучу, без меня делала. о зеленые огурцы. Ой, блин, огурцы, иди. Помидоры. На пару Вырби тарелку, бандюру нарезать. Ты еще не брал, эй! Еще? Ты еще не брал? Нет. Ты что, нарезаешь? Что, нарезать? Нарезать пару. Димона не проткнул. Какие у него сагороды, какие кухни. Само Шаш. зайди, Шаш. шашлык, шашлык, круг, нахуй, все. Больше ничего не надо, да? А, И грибочки, блядь. грибочки, давид, сань, не дал? Подними водочку. И водочку. блядь, купаться пойдете Не, я не собираюсь, а тут правда на бассейн. Ты без нее нахерачишься? Блядь, два друга, сука. Пойди вот так сейчас, помидорчики и водный. Помнит. Да. Нас... Нет, я говорю, что так сейчас нормально. Бери, бери бери. помидорчику дайте, блядь, У меня свежего и, этого блядь. не было, укропа. А? есть а? А абсолютно. Да, Ага. То, что или... Шашлячок, лучок. Самой очень понравилась бабка, сейчас спросила, можно купить? Что купить? Рыбу? Азо. Да, правда. Филин Данк Федер Организацион. А ты это, а в бантрах, доводьтесь до Генфирсен Рапни, Ты у вас не рот закрой. за мы... бьем за тебя. Что ты завтра ешь с Римом Я а ты за 18 лет? 22 лет? Это ты ангел шанни, это локоть ты ангел шанни сделал и меня рыба ловилась У меня самый жарный вес ловится Саня, за крюррок, блин, в армии был, блин А, был, все равно за крюррок, блин 20 раз на башню саня ходил, блядь, ни одного башня не поймали Один идут, один за другим башен, блин с ним миллиард, почему же я тут Я бы не хотел, чтобы я сейчас был на улице. Да, да, да. Да, да. я с был Я Да, да, Петра! Да, я... э, с... Эй! Ты да. взял это холодно завтра? Не, да. не Смотри! Это холодно змеи! Чтобы мы с завтра рыбу увидели! Что на нее смотреть, ее ловить надо? Э. Че, на рыбалку едете, или что? Да, куда? Да он задолбал, поехали, поехали поучи, покажи мне как барша ловить... они ну, поедут на рыбалку... А куда поедете? На рай? Не-не-не, он мне показал Тер-черзей Баффери на место Ну, только на робфиш У тебя тоже права есть, да? На бот Нет? Не-не, знаешь как он Веслами, дай мне руки, он Веслами херачит, блядь Саня, лучше его никого нет Он веслами парит, блядь Саня, лучше его никого нет, он веслами парит, блядь все дело дошло до креветок Уже все синие, уже никто не рыбачит Продлили до 10, у нас еще только без 15.3 Оно до 10 ночи, до 10 вечера, я имею ввиду, продлили Вот только два рыбака там что-то стараются О, а этот водоем, кстати, сегодня никто даже не митывал В смысле, не арендовал Мы его тоже иногда арендуем И с детьми приезжаем, тоже шашлык жарим Потом к обеду жены приезжали Тоже хорошо время проводили Для детей вот так вот В такой вот луже порыбачить Сам АТО. Тот большой, где мы сейчас, конечно Там уже сложнее поймать А здесь для детей само-само то. Я говорю, а ч и ночью солнце светит? Да, это же не от солнца. -то. Да я знаю. Смотри, гирлянда какая, видел уже? Показывай, Вон. Вот твоих там, как? Не, мой. Видишь, он самый последний, а самый верхний. Так что я получше всех других кидаю. Повыше. Повыше, блядь, меня не застепили. Мне бы еще одну на удочку поймать, чтобы удовольствие маленько получить. Ими На эту удочку только одну. Ну, одну, одну на кешер и одну это на удочку. Да? И все. Я две на удочку, одну на свою, одну на и одну на По малому поймали, и Вообще ни о чем, но. Придется кешером вылавливать. Точно Мартыну надо сказать, чтобы сеть привез, да? На сеть будем вытаскивать потом всю рыбу. Да не, до такого мы не будем уже отпускаться. Мы же не за рыбой сюда приехали, да? Отдохнуть. Не более чем. Надо Давиду позвонить, пиво заказать сюда. Здарова, дружище. Чё хочешь? Можешь по-братски пиво сюда принести? Нихуя, бля, я занят. Ты меня звал на пиво, я к тебе приходил, так что давай, теперь ты приди на пиво к нам. Димону тоже пиво надо. Кому к вам, бля, Димон только, чтоб получил пиво. А я не получил. Ну, бля, пролетел. Давай, дружище. Нихуя, что я тебе буду сейчас в защите стоишь? Ну, мы с тобой попьем, поставим пиво, поговорим. А но ну, я больше не буду пить, вот одну принесешь, выпьем и все. Ну, ну, я вот. все. вот так вот все кидаем, кидаем, а рыба все нет и нет. Даже никакого интереса в холостую кидать постоянно. Короче, все, пускай стоит. Клюнет, значит, клюнет. Надоело кидать. Хвай, <музыка> бля. Что, ребят рыба по-прежнему не клюет остается только надеяться на вечернюю на ночную рыбалку восхать на ночную до 10 часов только мы остаемся посмотрим что там 7 часов семья Это может быть в темное время суток будет получится будет получше клевать пока 0 ожидаем Но, как я уже и сказал, что мы поехали не за рыбой. Мы поехали чисто отдохнуть в мужской компании. Поэтому отдыхаем. Все у нас хорошо. Время ближе к вечеру. Начинает темнеть уже. Рыбы так и нет у нас. Не клюет, зараза такая. Сань! Ты обещал рыбы, где она? Ловить надо уметь, да? Че, Давид еще приедет, нет? Рыба не клюет. Где рыба? Петри, где рыба? нету рыбы, скажи, нету рыбы. Короче, все стараются активно поймать рыбу, но безуспешно, не клюет. Сейчас темняет. будем ходить фонариком светить и подсадчиком ловить ее.